перекананы, что вельми важно э, выездить, подтримать Эдуарда, связывая на то, что судовый процесс закрытый, и Эдуард не может убачить людей, которые его подтримовали. И я пам'ятаю свой закрытый суд, когда ты один на один с этой злочинной системой, судем, прокурором, то ну, тебе сдается ты один в этом свете. А когда ты слышишь, что под окнами скандуют, э, там активисты э, подтримку, Лозунги, твою потребку, твоё вызволение, это вельми натхняя.